Друзья, всем привет! Сегодня я проведу необычную торговую сессию Я поставила сюда новую камеру И параллельно буду записывать торговлю с компьютера Я абсолютно ничего не буду вырезать Буду показывать абсолютно живую торговлю, какая она есть Не знаю, как я себя буду чувствовать Потому что я обычно... У меня как идет видео приветствие, потом нарезка моей торговли Онлайн или не онлайн И все, и всем пока Сейчас я хочу прямо с вами поболтать вы посмотрите, как происходит настоящая живая торговля, сколько по времени я ищу ситуации, как я ищу пробития и так далее. Давайте с вами начнем. Торговать им будем на интрейд-баре. Буду я пока что искать пробития вверх. Если их не будет, то найдем что-нибудь еще. Давайте искать ситуации. Пока что смотрим. Мне придется постоянно говорить, говорить много я не привык, потому что ничего я вырезать не буду. Надеюсь на торговлю это не особо повлияет. Я помню, что у нас недавно вышла новость небольшая по канадцу, но в этом ничего страшного нет. Итак, где-то здесь я видел хорошую ситуацию. На евро швейцарском франке. Давайте посмотрим. Сначала начнем с часового таймфрейма. Видим, что у нас был импульс вниз. Потом цена вошла в вот такой вот диапазон, таким вот образом двигалась. Это намек на пробитие уровня сопротивления и смену тренда. Сейчас как раз происходит У нас смена тренда судя по движениям Видим здесь импульс вверх Тестирование уровня Видим здесь огромные тени Вот наши уровни угу. Цену здесь уже толкнули вверх сильно Не успела немножко зайти Но возможно ретестики получится это сделать Смотрите здесь находится уровень поддержки Там где я указываю у нас от него вверх. Опять я не успел зайти. Смотрим дальше. Видно, что у нас на минутке повышаются минимумы. То есть уровень тестируется. Все говорит о пробитии, которое уже произошло. Ладно, давайте сказать что-нибудь еще. Здесь... Плохая ситуация для пробития вверх, поскольку тренд уже очень долго идет. Происходят сильные импульсы. На валютных парах с иеной. Пробития вверх особо здесь нету у нас в той валютной паре. Цена продолжает идти вверх. Окей, давайте искать тогда другие ситуации, потому что своих ситуаций я здесь не вижу. Будем сейчас подстраиваться под рынок. Кстати, австралийский доллар и японская иена. Что у нас здесь? Здесь находится уровень сопротивления. Там, где цена сейчас находится... Уровень поддержки. Опять же, происходит импульс. Я хотел зайти на пробитие. Небольшое время экспирации, но немножко не успел. Смотрим дальше. Не очень хорошее движение на рынке. Не для моего способа торговли. Так, евро, канадский доллар. Смотрим часовой таймфрейм. Огромная тень. Идет у нас тренд на повышение. Очень сильный, очень уверенный. Коррекция, конечно, возможна от уровня. Но я бы здесь хотел на, заходить на понижение, не стал я здесь хотел зайти на пробитие вот этого вот уровня поддержки, но поскольку тренд идет на повышение, я этого делать не буду. Да, что-то не густо. Я почему просматриваю валютный пар по несколько раз? Я... Программирую себя на поиск одной ситуации сначала, просматриваю пары в поисках этой одной ситуации. Потом программирую на поиск другой ситуации, то есть замечаю уже другие факторы. И опять же просматриваю график повторно в поисках другой уже ситуации. То есть я не просто опана. Здравствуйте. Так. Часовой таймфрейм. Тренд на повышение. Минутка. Здесь, я думаю, нам нужно подобрать время экспирации 5 минут И зайти на пробитие Смотрите Что мы здесь видим? Ну, во-первых, на минуту тайфрейме есть у нас фигура Двойное дно Вот она Вот у нас уровень поддержки Мы ожидаем пробития уровня сопротивления и импульс вверх На часовом тайфрейме Что мы здесь видим? Видим уверенный тренд на повышение. Здесь огромная тень и мы ожидаем движения вот к этим областям. То есть в цене еще много места, чтобы куда-то идти. Ну и вот здесь я вижу еще одну область. В любом случае место есть. Если бы места не было, то на пробитие бы сходить нельзя было бы. Время экспирации 5 минут. Окей. Сделочку, я думаю, я вырежу ожидания Поэтому давайте ждать закрытия сделочки Смотрите, остается у нас 30 секунд Цена уже попыталась совершить импульс вверх Потихонечку цену толкают на повышение Вот у нас происходит импульс Пробитие еще не произошло Ну, возможно под самый конец времени экспирации оно произойдет 10 секунд остается Сделочка у нас заходит в плюс, я делаю скриншотик, скриншотик своего анализа, это у нас фигура двойное дно, рисую уровень поддержки и общий тренд направлен на повышение. зашел на пробитие вот этого вот локального уровня. Итак, ищем ситуацию дальше. Давайте смотреть. Может что хорошее появилось. Новозеландский доллар, японская иена. Что у нас здесь? Неплохая ситуация. зайдем и объясню давайте посмотрим 5 минутный тайфрейм время экспирации 8 минут заходим на повышение смотрите ну во-первых что мы здесь видим на минутном тайфрейме это такая фигура бычий флаг вот он. С потенциалом на повышение. Мы ожидаем пробития вот этого вот уровня сопротивления. Здесь мы видим, что наши минимумы начинают повышаться. Образовалась вот такая вот формация в виде чаши, которая также указывает на пробитие вверх. На часовом тайфрейме. Что мы здесь видим? А, вот у нас нисходящий канал, по которому движется наша цена. Здесь находится уровень сопротивления, но этот уровень сопротивления также должен быть пробит. Почему? Смотрите. У нас на этой свече образовалась небольшая тень. Здесь у нас находится уровень сопротивления. После этой тени, после закрытия свечи, цена пошла дальше на повышение. Это говорит о том, что цена хочет еще раз протестировать уровень сопротивления, от которого она отскакивала. Это значит, что можно ждать движения вверх. И почему я выбрал время экспирации 8 минут? Потому что я зашел до конца следующей 5-минутной свечи чтобы поймать импульсы. Я думаю, это понятно. То есть у нас вот эта вот свеча пройдет, которая сейчас длится, потом следующая свеча, и мы уже рассчитываем на пробитие уровня сопротивления, на которое мы и заходили. Думаю, анализ здесь понятен. Давайте ждать закрытия сделочки. Вы просто меня, ребят, просили использовать время экспирации именно вот в таком вот варианте, чтобы вам все было понятно. Потому что я заходил до скольки минут, до скольки-то, и вы не понимали, как я подбираю время экспирации, на сколько минут я захожу Здесь, я думаю, все понятно И на основе чего я выбрал время экспирации, тоже понятно Чтобы словить импульсы на 5 минут Итак, остается у нас сколько? 17 секунд? Ну-ка, захватит цена на нашу сделочку или нет? Если что, в этом ничего страшного нет, сейчас мы будем сходить повторно Цена просто решила немножко скорректироваться Сделочка у нас заходит в минус. Давайте быстренько сделаю скриншотик. Вот таким вот образом. Смотрите, цена пыталась пробить уровень сопротивления. Здесь она об него билась, билась, билась. Но у нее не получилось. цена толкнули дальше на понижение. Но минимум у нас не обновился. То есть, если бы тренд продолжился, то цена пошла вот таким вот образом. До сюда. Но здесь цена... Дошла только до этого уровня поддержки. Сейчас мы ожидаем также импульс вверх и пробитие нашего уровня сопротивления, на который мы и заходили. То есть вот это вот. Давайте с вами ждать. Нам нужно, чтобы цена дошла до уровня сопротивления. Тогда мы будем уже определяться. Смотрите, судя по движению, можно зайти прямо сейчас на импульс вверх. Посмотрим 5-минутный таймфрейм. Здесь свечи немножко не то рисуют Давайте наблюдать дальше угу, Вот наш импульс Заходим на повышение на 3 минутки Ожидаем движения к уровню сопротивления Вот к этому вот Цена в любом случае должна его пробить И сейчас она будет двигаться к нему Зашел на небольшое время экспирации Мало, мало ли что Да, все движения указывают на повышение Давайте ждать Какие именно движения указывают на повышение Это отскок от уровня поддержки Поглощение Уверенная свеча на повышение Потом здесь образовалась Такая неопределенная свеча После вот этой вот всей формации То есть в данных условиях Вот таких вот Вот эта свеча говорит о дальнейшем повышении вот у нас происходит импульс, остается 2 минутки. Зашел здесь также, кстати, на небольшое пробитие локального уровня сопротивления, прямо небольшого совсем. Происходит сильный импульс вверх и пробитие уже нашего уровня, на который мы изначально заходили. Дожидаемся конца сделочки. Итак, остается у нас 10 секунд, все прошло по нашему анализу. Мы поймали с вами импульс вверх и пробитие целых двух локальных уровней. Скриншотик, как обычно, движение вверх. Далее нисходящий коридор. Бычий флаг. Здесь уровень поддержки, здесь паттерн поглощения. И импульс вверх. А все, друзья, сделали мы с вами три сделочки. Два плюса и один минус. Получили с вами небольшую прибыль. Будем на это заканчивать. Кстати, очень-очень трудно записывать так торговлю. Здесь мне в лицо светит лампа, здесь еще один свет, здесь веб-камера, здесь камера, здесь микрофон. Все на меня светит, как-то, знаете, непривычно так торговать, но ничего страшного. Кстати, вы видели, что я здесь соорудил. Это здесь у нас книжка, потом мой дневник, здесь пауэрбанк, здесь коробочка от камеры. И камера стоит под карандашом. Видели бы вы это чудо инженерии.